Приветствую вас, дорогие мои. С вами я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный» прямо из Иерусалима сегодня. А, стены плача. Неделю не комментировал. Вы, наверное, видели уже а, сообщение о том, что наше российское правительство запретило деятельность а, еврейской организации «Сахнот». Это организация, которая занимается помощью и организацией «Алии» или «Возвращение евреев в Израиль». И вдруг у нас вот сейчас такое время... Я хочу, чтобы все поразмышляли, в какое время непростое мы живем. Это признаки последнего времени. Мы видим, что все увеличивается, все меняется в этом мире, и, и очень скоро, очень скоро грядет, грядет Господь. Все указывает на это. Мы не думали, что Россия тоже будет закрываться потихоньку, но то, что мы наблюдаем, мы наблюдаем. Первое сообщила об этом газета Jerusalem Пост. Они написали, наши новостные агентство, некоторые написали, связывают это с экономической, с политической деятельностью, но прежде всего с тем, что очень много сейчас уезжает. Вот из тысячи я сейчас разговаривал, тех, кто сейчас совершает Алью или уезжает в Израиль, больше процент едет где-то 60-70 процентов, это из России. И таким образом пытаются перекрыть выезд русских евреев или российских евреев из, из России. Как говорят, это утечка мозгов, умных людей, которые заняты в разных сферах бизнеса. Вот. Наверное, с чем-то еще это связано, с, с, с, тем, с теми военными событиями, которые идут, и с активностью наших, так сказать, очень богатых людей, евреев. Не буду фамилии называть, вы все знаете, Абрамович и другие, которые сейчас пытаются найти себя в этом мире, в изменившемся, в эпоху санкций и всего остального. Но мы, как люди духовные, смотрим и наблюдаем на духовные процессы, которые происходят. Как мы знаем, Израиль – это стрелка на Божьих часах, и время тикает неумолимо, и оно приближается к своему завершению. И чем больше ты вникаешь в Слово, в Писание, размышляешь над ними, тем больше ты понимаешь, что происходит, а происходят вот такие вещи, которые происходят, о которых предупреждал наш спаситель. И будут и болезни, и войны, и моры, и глады, вот. и голод, и смерть потом придет. Поэтому вот в такие времена мы с вами живем. И это не случайно, что сейчас вот идет такая, поднимается, скажем так, волна антисемитизма у нас в стране. Вот. Первое – это запреты, потом, что дальше ждет, мы не знаем, но наверняка это только самое начало, только самое начало, и только ленивый, и только человек, который одурманил государственной пропагандой, телевидением, он этого не видит, не понимает, не размышляет, везде поддакивает, везде, знаете, как… услышал такое сравнение, что мы живем сейчас… Во времена Церкви да, Трех Обезьян. А, ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Да, скорее всего, именно это время. Никто не хочет думать, никто не хочет видеть, смотреть, слышать. Друзья, откройте свои глаза, откройте свои уши. Размышляйте, размышляйте над Писанием, над временем. Замечайте вот эти маленькие знаки, которые Господь дает нам. Прошу вас, будьте мудрыми. Будьте детьми своему отца. Я сейчас у в какие-то приготовления помолился. Благословил всех зрителей нашего канала. Мы недавно перешагнули отметку в 15 тысяч подписчиков. Спасибо всем большое. Еще раз хочу сказать. Подписывайтесь на наш канал. Раскидывайте наши видео. Слушайте. Мы сейчас больше стали разных тем добавлять на канал разных экспертов. Знакомимся, расширяем поле нашей деятельности. Нам нужны, конечно, помощники. Нужна, конечно, ваша поддержка и молитвенная, и финансовая. Благослови всех Господь!